для начала строим рамку для этого выбираем прямоугольник слева тянем направо выделение задаем ширину 120 высоту 30 клавиша enter если вам требуются закругленные края мы выбираем изменить узлы и потянем точки пока у нас не будет закругления рамка это универсальная Поэтому мы ее потом сохраним и будем использовать для следующих проектов. Выделение. Стиль и узлы. Выбираем стиль обводки. 3 мм. Клавиша Enter. Проходим контур. А контурить обводку. Заполнение полученной фигуры. Отключаем. Удерживая клавишу Shift, выбираем цвет оконток. Редактирование узлов. Наблюдаем, что у нас внутренняя часть и внешняя имеют различные направления. Поэтому мы разобьем эти два элемента. Для этого берем контур. Разбить. Щелкнем в стороне. Выберем внутреннюю часть. Выберем контур. Развернуть. Щелкнем в стороне. Выделим все. Теперь у нас стрелочки показывают одно направление. Теперь эти контуры мы разрежем. Для этого выберем карандаш, наносим линии и дублируем. Удерживая клавишу Shift, удерживаем внутреннюю часть, контур, разрезать контур. Выделяем следующий отрезок, удерживая клавишу Shift, наружную часть, разрезать контур приблизим, нанесем направляющие стежков. Для этого выберем также карандаш, нанесем один, удерживая клавишу Ctrl, второй, клавишу Ctrl, для того чтобы у нас были направляющие строго вертикальные или горизонтальные. Выделение. Все выделяем. Проходим контур. Выбираем. Объединить. Расширение. Параметры. Сатиновая колонка. Ставим галочку. Так как это нашивка на грудь, она должна иметь четкий контур, а также плотное заполнение. Поэтому мы также включим зигзаг. И протострочка контуром. Поставим параметр, чтобы она на углах не выползала. 0,6 мм. Наблюдаем, как выполняется заполнение. Делаем вывод, что в этом месте, где выполнен разрез, у нас будет стыковаться левая и правая часть. В результате стягивания стежков в этом месте может быть щель. Поэтому мы нажмем применить-выйти, изменить узлы, приближаем это место, один узел, тянем и двигаем, и располагаем со сдвигом. Берем эту часть и располагаем с таким же сдвигом. Выделение, Ctrl-A, расширение, параметры. Изменений не вносим, смотрим, как выполняется у нас окантовка. В этом месте налегает правая и левая часть, то есть в данном случае никаких щелей у нас не будет. Теперь мы можем нажать применить выйти, можем пройти файл, сохранить как и сохранить. Под оригинальным именем рамку, которую будем впоследствии применять для следующих задумок. Желает написать латынские буквы. Сохраняем в родном формате. Для того, чтобы мы потом могли вносить изменения. Сохранить. Еще немножко уменьшим. Сделаем три шеврона. Для этого нажмем Ctrl D. Начинаем тянуть W вверх. И нажимаем клавишу Ctrl. У нас двигается он строго вертикально. Еще раз Ctrl D и опять двигаем, Нажал клавишу Ctrl D. Теперь вносим буквы. Для этого проходим расширение. Проходим надписи. Для начала выбираем русский шрифт. Только он содержит кириллиц. У нас пока один из русских шрифт разработанный мной, который вы можете скачать на сайте. Пишем русскими буквами .p. На этом этапе мы можем проконтролировать надпись, а также подобрать другой шрифт. Если у нас все устраивает, мы выбираем применить, выйти. Это наша надпись. Надпись должна быть по стандарту при такой рамке 20 мм. Пишем на 20 мм. Клавиша Enter. А саму надпись по ширине подгоняем в рамку. Поэтому мы ее вытягиваем на рамку. Располагаем на одинаковом расстоянии сверху, снизу и с боков. Щелкаем в стороне, делаем надпись для среднего шеврона. Проходим расширение, проходим надписи. Выбираем Shift для этой же надписи, латыницы. Для этого выбираем, например, шрифт. Пишем на латынице. Если у нас не все правильно, поправляем. Если все правильно, нажимаем применить, выйти. А также подведем на место шеврона. Зададим высоту 20 мм. Клавиша Enter. И подгоним по ширине. Щелкнем в стороне. И сделаем еще одну надпись. Пусть будет для нашего друга. Для этого пройдем расширение. Пройдем надписи. Выберем шрифт. Например такой. Но вы можете потом его изменить на этапе, пока будет рисоваться надпись в настройках. Напишем латиницей, например, Johnson, Майк. Точка не получилась. Вернемся обратно. Поставим точку. Ждем результат. Выбираем применить, выйти. Выделяем надпись высота. 20. Клавиша Enter. Подведем ее на рамку. То есть подгоним. Щелкнем в стороне. Все выделим. Удержи клавишу Shift. Покрасим. Золотистый цвет. Теперь пройдем расширение. Пройдем. Симулятор вышивки. Добавим скорость. Как видим, сначала вышиваются рамки, а потом вышивается надпись. Вариант совсем не подходит для вышивки, шевронов и других нашивок со строгой окантовкой. Иначе у нас вышиваются рамки, а после вышиваются надписи, которые эти рамки стянут, перекосят, и после этого никакая термообработка ситуации не исправит. Поэтому мы закроем симулятор. Пройдем объекты. Выберем объекты. Это наши три рамочки. Мы их выделили. И перетянули наверх. И проверим еще раз. Пройдем расширение. Пройдем симулятор вышивки. Выделим все. Ctrl-A. Проходим расширение, симулятор вышивки, добавляем скорость. Теперь у нас вышиваются в начале буквы, а затем рамки, которые будут строгими и правильными. Отключаем показ протяжек, включаем реалистичный просмотр. Если нас все устраивает, закрываем, проходим сохранить как. Сохраняем в родном формате SVG, под оригинальным именем, например, D.A.V.O. Также сохраняем в формате вашей машинки, например, это формат PES. Переносим на флешку и бегом вышивать.